День добрый, дорогие друзья, точнее добрый вечер, я Игорь Черноусов, сегодня у нас 14 июля 2014 года, ну давайте для сомневающихся покажу на Яндексе, вот 14 июля 2014 года, сегодня прошла ровно неделя с момента создания моего канала Человечище, вот посмотрите в менеджере видео, первый ролик, который я загрузил на канал, был 7, 7 числа вот самый первый ролик вот видите 7 7 июля сегодня 14 даже вот 7 июля я загрузил сразу 4 5 роликов это было зачем почин по моего канала значит что мы сейчас имеем показателями я очень доволен то есть вот посмотрите у меня уже 700 просмотров на канале роликов 20 у меня уже тут подписчиков набралось. Денег я в канал никаких практически не вкладывал. То есть никаких платных реклам я не давал. Но вот на этой неделе займусь именно платными методами продвижения. То есть мне нужно побыстрее набрать еще тут просмотров, чтобы к концу недели подать заявку на партнерку от медиа сети. Каналом я своим доволен, а вот тренингом, на котором я учусь по YouTube, я просто дико разочарован. То есть три занятия, которые были на этой неделе, ну, повергли меня, мягко говоря, в шок. То есть жалко времени, еще больше жалко, наверное, денег, потому что все-таки 25 тысяч нормальные деньги. Но больше всего, конечно, нравится, жалко времени. что Я уже понял, что ничего интересного я там не узнаю. Вот, и пообщаться не получается потому что на вопросы не отвечают не понимаю вообще что происходит ну, очень надеюсь, что там ситуация выправится ну, по любому вот, тренинги я сниму отдельный курс этот ролик я хотел подвести итоговый но чтобы была какая-то полезная информация полезная составляющая я все-таки скажу что я делал со своими вот роликами Значит, посмотрите, здесь вот ролики набирали 90 просмотров 120 просмотров 100 просмотров, 99 э -э, и так далее причем все это ну вот больше всего набрал э -э, трейлер канала, но так оно и должно быть потому что я делал рассылку по скайпу и вот у меня в скайпе достаточно много знакомых и народ просматривал вот тут есть первый ролик набрал почти 250 просмотров то есть просмотры идут и еще раз повторюсь я не вкладывал деньги в принципе это делалось специально только для чего чтобы эти вот каналы с чужими роликами можно было создавать как бы на потоке да и чтобы они сами раскручивались то есть, вот что я делал по этим роликам? Я проводил оптимизацию, естественно, роликов. То есть, очень важный момент – это выбор ключевых слов. Вот к этому прям внимательно отнеситесь. То есть, вам нужно подобрать именно ключевые слова. Нормальный запрос, по которому можно продвигаться, это порядка двух-трех тысяч э, запросов на Яндексе в месяц. Вот подбирайте эти ключевики и продвигайте по ключевикам. Я вот на этом канале сейчас пробую такую методику продвижения. Я продвигаю плейлисты. То есть вот, например, посмотрите, вот у меня сейчас четыре плейлиста. Под каждый плейлист я выбирал свои ключевики. Вот в каждом видео из этого плейлиста одинаковые ключевики. Я это делаю специально для чего, чтобы эти ролики выскакивали вместе. И вот посмотрите, как это работает. Вот, например, набираю Ипман. Да? Когда я их загрузил, они у меня были в конце первой странички. Прямо так вот аккуратненько лежали. А, ну вот они и сейчас здесь, видите. Вот он мой ролик. Вот он мой ролик. да. И на второй страничке, скорее всего, несколько роликов. И вот они, видите, вот они тут А, вот я нашел их на второй страничке Потому что они тут лежат, прям видите, один с другим А два ролика выскочил на первую страничку Так как ключевики одинаковые у этих роликов То вот они вот все аккуратненько у меня тут кучечкой и продвигаются И, как я уже сказал, я двигаю в пределах одного конкретного плейлиста Вот по Влад Фадеев ну, здесь вот по Айпману более-менее есть какая-то конкуренция. Тут где-то порядка, смотрите, четырех видео. Ну, это, конечно, смешно, то есть стыдно показывать такие вещи. Но, поверьте, для нулевого канала это нормально. Вот Влад Фадеев. Фадеев. Тоже несколько роликов. Ай. Извини, Влад. Вот, Влад Фадеев. И тут вот они мои ролики Ну то есть это его ролики, на которые я выложил со своего канала Тоже видите, после нормальной оптимизации они выскочили на первое место Что я еще раз говорю, подразумеваю под словом нормальная оптимизация То есть подобрали ключевик Этот ключевик у вас находится в заголовке, видите Этот ключевик лучше бы конечно в заголовок помещать несколько раз с разными путежами Это вообще замечательно будет вот вот у меня тут Ипман, Ипмана вот, видите так вот я это делал затем, этот э, ключевик однозначно должен у вас быть в описании, причем идеальный вариант э, когда у вас описание начинается именно с вашего ключевика, видите, Ипман Ипман, причем здесь в описании слово Ипман у меня повторяется несколько раз и конечно другие ключевики которые я подобрал Видите, Ипман, по-английски Ипман, вот так вот, причем еще такая фишка интересная, заметьте. Люди совершают ошибки, то есть не я один безграмотный, да, то есть пишут по-разному. И, например, Ипман вот так вот ищет, вот так вот через Е ищет. То есть, чтобы вот подтянуть именно все запросы к своему видео, вы вот такие ключевики указываете единственная полезная вещь, которую я выдернул из этих курсов, то есть получил наконец-то конкретный ответ на свой конкретный вопрос, хотя не я его задавал, то есть какое количество ключевиков надо использовать существует такое мнение, с которым я согласен, то есть забивать ключевики до отказа, то есть по максимуму когда уже YouTube говорит, все типа хватит, этого не надо почему? потому что воспринимаются первые сто сорок символов вот по большому счету там пять семь двух сложных слов вот, то есть я думаю что это где то закончится вот на второй или там, на третьей строчке вот все что вот у меня вот здесь вот внизу уже не воспринимается это уже идет как спам и youtube будет считать что вы его как бы вводите в заблуждение поэтому конечно с ключевиками не надо перебарщивать почему я вот столько вылепил потому что один тоже, с моей точки зрения, очень умный человек, говорил, что в ключевиках нужно м, подтягивать похожие ключевые слова. Для чего? Ну, например, смотрите, Ипман. То есть, есть люди, которые ищут именно фильмы вот этого героя, да? Но есть люди, которые интересуются китайскими боевыми искусствами. Тоже хороший вопрос. То есть, если вы сейчас наберете китайские боевые искусства, смотрите, китайские то этот ролик где-то у меня тут попадал. Причем вот я сам удивился. А, вот, смотрите, видите, ролик с Ипманом с канала человечества. То, что он тоже выскочил, причем обратите внимание, вот здесь уже ну, можно вот прям показать. Вот видите, 8 тысяч запросов, то есть даже больше, чем у Ипмана, но ролик выстрелил. То есть словился. И вот тут тоже такой сразу вопрос. Все-таки если верить... Сибирскому, роману Сибирскому Который ведет занятие у нас на тренинге Если верить тому, что он сказал Что воспринимаются только первые 140 символов То возникает вопрос, как был отловлен вот этот вот ключевик Поэтому все-таки не все так просто на ютубе И почему что-то выстреливает, что-то не выстреливает Объяснить логично достаточно тяжело вот теперь обязательно все, все свои видео выкладывайте в один и тот же раздел. Это опять же для того, чтобы все попадалось в похожих. Обязательно пишите первый комментарий. Обязательно видео включайте в плейлист. То есть все это вот нужно для правильной оптимизации ролика. Теперь, с чем я еще столкнулся? Ну, у меня нет опыта ворования чужих роликов. И обратите внимание, я вот столкнулся с такой фишкой, что люди считают, что вот авторские права принадлежит вот, вот, вот этому, вот вот вот этому визуальный правообладатель вот эта вот компания. То есть поверьте, надо просто вот узнать, кто это конкретно. Дело в том, что авторскими правами на этот фильм обладает чтобы узнать, кто обладает авторскими правами вот на этот видеоряд, то есть кто купил э, права на прокат этого фильма, надо смотреть просто в каталоге видеофильмов. Я просто этим занимался и знаю. То есть, скорее всего, вот человек, который выложил этот ролик на YouTube и типа, защитил его своими авторскими правами, первый, он типа является правообладателем. Конечно, вот здесь можно реально с ними бодаться, ругаться и так далее. Просто никто этим не занимается. Поверьте мне, вот эти люди, вот кто это такие, ну просто не было времени уточнять. Нет у них авторских прав, блин, на этот фильм. Ну, скорее всего. Ну, в общем, с этим надо разбираться детально. Вот с такой вот фишечкой соткнулся То есть я вообще думал, что эти ролики у меня в принципе никогда не продвинутся Потому что YouTube вообще не любит всего вот этого левого да? Но обратите внимание, он мне их как-то ранжирует и продвигает Но еще одну интересную фишку схватил Вот смотрите, все это нарезано из одного и того же куска То есть я, я просто брал большой ролик и вот на такие мелкие фрагментики его резал вот этот вот ролик тоже нарезан из этого же куска. То есть мне просто очень понравились те слова, которые были сказаны о китайских боевых искусствах. Я сейчас вам даже его крутану. Но, когда я монтировал этот фильм, делался это в пупыхах, я не уменьшил кнопку подписаться. Она мне занимает большую часть видеоряда. Сейчас она появится, я это, конечно, сам ужаснулся. Вот, появилась кнопка подписаться, которая занимает большую часть, и все. И робот YouTube, блин, не понял, что это из того же самого фильма, что правами обладает как будто эти люди, которые говорили, что обладают правами на все остальные кусочки. То есть это говорит только об одном, что робота YouTube обмануть можно. То есть нужно просто подумать, как это лучше делать. Можно попробовать использовать программу Video Spin Blaster. После Оптимизация ролика после того, как его правильно залил на канал, но о том, что сам имя файла заливаемого ролика я сразу делаю вот прям точно таким же, как у меня название, один в один, то есть просто потом оставляю знаки пунктуации, там скобочки, точечки и все ключевики один в один. Почему? Потому что я уже говорил в каком-то из видео прям сразу как, как только вы заливаете, ваш ролик начинает обрабатываться. Вот, и что я еще с этим роликом делал после того, как, ну, тоже об этом говорил, но повторюсь, то есть сам его просмотрел до конца обязательно, нажал «Нравится», написал комментарий, видите, комментарий, попросил друзей знакомых в социальных сетях написать комментарий, вот, и поделился этим роликом во всех социальных сетях своих, вот здесь. Опять же, если у вас есть время, раскидайте ролик по группам. Опять же, если у вас есть скайп, киньте в скайп. Ну, конечно, это выжигает базу скайпа, если это часто делать. Поэтому вот для этих левых каналов я, конечно, не буду злоупотреблять. Но вот, например, ссылку на трейлер канала я кинул. Он набрал 300 с лишним просмотров. То есть, друзья, если вы хотите заниматься Ютубом, то вам однозначно нужно быть зарегистрированным во всех этих социальных сетях и в основных социальных сетях просто набивать друзей, то есть приглашать, приглашать, приглашать. Вот, я, конечно, постараюсь подбирать средства продвижения, которые не так много занимают времени, потому что, еще раз повторюсь, вот эти серые каналы, они должны продвигаться самостоятельно нужно по минимуму делать каких-то усилий потому что таких каналов у вас должно быть много много каналов, они сами развиваются вы просто на них заливаете ролики вот, а потом с этих роликов вы должны тянуть трафик Вот поделюсь опять же планами на эту неделю то есть я буду все-таки как я уже сказал, активно все-таки двигать этот канал использовать платные методы и м -м, попробую дать рекламу Google AdWords для ролика, к которому я подключу партнерку опять же на канале у Влада Фадеева я нашел наконец-то нашел еще раз нашел тот ролик, который я давно хотел себе это ролик рекламирующий э э, э, эспандер резиновый классный ролик, Влад там просто суперский его разрекламировал вот этот ролик, подключу к нему партнерку, я начну его продвигать то есть нужно уже как бы от канала получать какие-то бабки, правильно вот. я буду убивать двух зайцев я буду из-за рекламы получать просмотры живые, да, то что мне нужно сейчас, и я буду уже как бы на этом ролике зарабатывать, потому что ролик классный однозначно люди которые интересуются спортом которых интересует растяжка которые там, занимаются единоборствами вот этот замечательный эспандер они покупать будут потому что ну, я например после просмотра этого ролика захотела его себе купить и я вот естественно его закажу и постараюсь получить партнерку этого магазина надеюсь что она у него есть Вот, значит друзья вебинары начнутся у меня на этой неделе вот все технически уже практически готово ролики по каналу я специально особо не продвигаю потому что эти ролики я записываю для тех, кто будет ходить на вебинар чтобы люди просто их смотрели и было уже о чем как бы, отталкиваться, чтобы все это не рассказывать на вебинаре полностью все, большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца всем удачи, подписывайтесь на канал пишите пожалуйста комментарии задавайте вопросы, я отвечу обязательно, добавляйте в скайп в соцсети. До свидания.